Я сшила там, младшей дочери бортики ну и как-то вот приходили все говорили вот красиво хорошо получилось замечательно ну, решила попробовать Предлагаю им очень широкий выбор, чтобы им было из чего выбрать. Потому что все все равно не выкупишь, вот. а так как у всех вкусы разные, и хочется сделать так, чтобы человеку нравилось, чтобы человек с удовольствием пользовался. животных я всегда любила и люблю, и у нас появился наш любимый питомец наконец-то, и вот захотелось сначала для него сделать что-то, а так как фантазия бурная и работает очень быстро, захотелось это все более масштабно сделать. В том году получила субсидию, чтобы закупить вышивальную машину, парогенератор. Вот. То есть то, о чем вот я мечтала.